Привет! Я действительно рад, что ты нашла, нашел время, силы, финансы для того, чтобы участвовать в интенсиве Ясно Говорить. Это реально уникальный и мощнейший интенсив, в котором мы заложим в тебя базовые умения, которые позволят развить из них потрясающие навыки. Навыки, благодаря которым ты будешь легко общаться через камеру, так и в офлайне с аудиторией. Легко, свободно и получать от этого удовольствие. Поехали!